Ну что, друзья, вот и стартовал наш долгожданный проект MetaForce. Сейчас зайду немножко покажу, расскажу, как у нас это все происходило. Получил я реферальную ссылочку, зарегистрировался, прошел регистрацию. Все, у меня получилось все в порядке. Сейчас заходит без всяких проблем. Вот. вчера когда вы проект запустили были конечно нюансы много людей заходило не могли ну, подолгу ждали чтобы попасть сюда в этот проект итак мы сейчас в метафорсе Classic. метафорс Boost, вот как мы видим скоро стартанет тоже пока анонса Никакого не было, даты мы еще никаких дат мы еще никаких не знаем. Давайте посмотрим на классик, что он из себя представляет. Вот наши уровни, их всего у нас 12 штук, как мы видим. Каждый уровень на 2 в два раза дороже предыдущего так скажем вот допустим третий 20 долларов Четвертый 40 уже стоит и так далее каждый раз умножаем на 2 ну я заходил на два стола вот э, за час после регистрации ну, через час после регистрации у меня уже есть вот человечек вот ну так скажем у меня дальше будет геометрическая прогрессия вот э, ну Заработок будет 100%. Поэтому, если вы хотите присоединиться к нам, к нашей программе, к нашему проекту, всех желающих я приглашаю по ссылке в описании. Присоединяйтесь, мы вас всему научим, где находить людей, как регистрироваться и все остальное. Поэтому не стесняйтесь, присоединяйтесь, мы всем будем рады. Успехов вам в заработке в интернете. Желаю всем хорошего дня и до встречи.